Добрый вечер, я Игорь Черноусов и это первый ролик из серии Photoshop по простому Друзья, я расскажу вам о программе Photoshop но не буду делать обзор инструментария этой программы потому что инструментарий у программы Photoshop колоссальный, к одному и тому же результату можно прийти разными путями я не буду вдаваться в какие-то тонкостей, настроек инструментов, рассказывать о каждом инструменте. Почему? Потому что я не владею программой Photoshop. У меня нет умения пользоваться этой программой, говорю честно. У меня есть практический навык в использовании Photoshop для решения своих конкретных задач. А что мне требуется? Мне требуется с помощью ограниченного набора инструментов программы Photoshop, решать задачу, связанные с созданием красивых персонализированных значков для роликов на YouTube и создавать картинки для постов в социальных сетях. Вот, в принципе, все это раньше я делал через фрилансеров, заказывал им создание этих картиночек, но сейчас... В связи с тем, что время это деньги, не хочется быть ни от кого зависимым, я все это делаю сам. Как вы увидите, все это достаточно просто. Не надо пугаться, что вам потребуется изучать такую серьезную программу, как Photoshop. Еще раз повторюсь, мы будем пользоваться ограниченным набором инструментарий этой программы. И просто будем использовать эту программку для решения своих конкретных насущных задач. Запускаю программу Photoshop. У меня это пятая версия, английская. Какая будет у вас, это абсолютно не важно, потому что все рассматриваемые действия во всех версиях программы выполняются абсолютно одинаково. Значит, что мы будем делать в этом уроке? Мы будем создавать вот такой вот персонализированный значок. Значит, что такое персонализированный значок? Это первый кадр вашего видео, который привлекает внимание и позволяет вашему ролику набирать большее количество просмотров. Большинство роликов на YouTube не имеет такого значка. Используется какой-то кадр из самого ролика, поэтому ролики получаются достаточно невзрачными. И все ролики, у которых есть красивый персонализированный значок, смотрятся в более выигрышном варианте. Значит, что из себя чаще всего представляет этот персонализированный значок? Это какая-то картинка фоном, вот как здесь, например, флаг, да? какая-то привлекательная картинка и текст. Текста не должно быть много, потому что текст не должен забивать вашу картинку. Все, вот такого плана значок мы сейчас с вами будем делать. Я сегодня вам покажу самый простой способ, это создание этого значка на основе шаблона. Запустил Photoshop, изменю файл, выбираю действие открыть, в английской версии это open. И открываю из папочки. Который у меня хранится шаблон, нужный для редактирования шаблона. Шаблон, как вы увидите, это уже практически готовый значок. Вот я сейчас покажу на примере простых шаблонов, которые узкоспециализированные, которые уже заточены под одно конкретное оформление, ну, чтобы было полегче. Вот посмотрите, что из себя представляет вот такой шаблончик. но ну, мне не очень нравится. Возьму, например, какой-нибудь шаблончик вот такого плана. Ну, вот такой. Нажимаю кнопочку «Открыть». Смотрите, что происходит. Шаблон загружается мне в программу Photoshop. И все, что мне останется сделать, это просто-напросто подкорректировать данный, данный шаблончик. Что значит корректирование? Это... Изменить его под конкретно ваш видеоролик. Значит, все изменения в Photoshop выполняются достаточно легко и просто. Каждый элемент, название, какая-то картинка хранится в отдельном слое. Вот такое может быть кого-то пугающее название слой. Очень полезный инструмент, который позволяет работать с каждым отдельным с каждым элементом вашего шаблона отдельно, не мешая другим элементом. то есть слои это как бы такие бумажные листочки или точнее листочки копирки на которых нанесено какое то изображение и вы имеете возможность работать с отдельно каждым слоем изменять информацию на отдельном слое вот первое что я хочу сделать это изменить например название вашего ролика я ищу слой в этом шаблоне на котором есть этот текст. Название вашего видео. Вот оно. Вот нашел этот слой. Я обязательно должен его выбрать, чтобы программа понимала, с каким слоем конкретно я работаю. Вот я его выбрал, щелкнул по нему. А теперь мне нужно просто-напросто изменить название, такого универсального названия. Ваше видео я напишу конкретно. Что мне потребуется? Мне потребуется инструмент «Текст». То есть выбрал слой, с которым работаю, нажимаю на инструмент текст. Затем щелкаю мышкой в позицию изменяемого текста, удаляю и пишу нужное мне название. Просто а Photoshop. Первая операция. Изменение самого текста. Второе, что вам потребуется, практически всегда требуется после внесения корректировки в ваш текст его немножко отпозиционировать. Для этого вам потребуется инструмент, который находится самым первым в инструментарии Photoshop. Это инструмент перемещения. Выбираем, щелкаем мышкой на этот инструмент и затем, опять же, не уходя с этого слоя, слой у меня так остается выбран, щелкаю мышкой на в любое место текста, которыми нужно тащить, и начинаю его двигать. Если перемещение мышкой вас не удается выполнить аккуратно, можете использовать стрелочки влево-вправо, вверх-вниз и точно позиционировать данный слой. Что мне еще потребуется изменить? Ну, например, изменю название своего канала. Значит, найду слой, где название моего канала. Вот он, наверное, у меня последним. Вот название канала. Опять же, выбираю его. Опять же, нажимаю на текст. Щелкаю строчку с названием канала, удаляю и пишу «Игорь Черноусов». Опять же, выбираю инструмент позиционирования и, не уходя со слоя «Игорь Черноусов», начинаю точно его позиционировать. Все. Вот два основных действия. Это изменение текста и позиционирование в нужное вам место. Пожалуйста, не забывайте выбирать нужный вам слой, с которым вы работаете, и нажимать на нужный вам инструмент. А мы сейчас рассмотрели только два. Текст и позиционирование. Что вам еще пригодится при работе со слоями? Со слоями вам пригодится вот такой очень интересный инструмент, включить или отключить слой вот обратите внимание я не хочу например использовать слой слоган вашего канала он мне не нужен я просто ищу этот слой вот он у меня этот слой слоган вашего канала я не хочу отображать его вообще на своем значке я просто-напросто его отключаю делается это очень просто нажимаю на вот такой вот значок вот пожалуйста этот текст у меня взял и исчез с моего Будущего персонализированного значка Подпишись, чтобы не пропустить видео Я оставляю Все Вот таким вот образом Я быстренько сделал Нужный мне Персонализированный значок Для того, чтобы Все, что мы сейчас с вами сделали Сохранить именно В формате, доступным для загрузки на YouTube Вам требуется Изменю файл Выбрать действие, сохранить для веб-сайтов. Выбираем формат, лучше выбирать GPG. Формат он очень компактный. Выбираем в высоком качестве, high. Нажимаем на кнопочку save. Придумываем название для вашего файлика. Я так его и назову, Photoshop. И нажимаем кнопочку сохранить. Все, задача решена. Значит, шаблон, который я вам сейчас показал, это очень простой шаблон я вам сейчас покажу более интересный шаблон универсальный шаблон работать с ним точно так же единственное что в этом шаблоне значительно больше слоев и поэтому на основе этого универсального шаблона можно делать более интересные персонализированные значки вот пожалуйста этот шаблон ничего принципиально нового здесь вы не увидите единственное что колоссальное количество слоев то есть например отдельная папочка с названиями вашего видео значит работа с этим шаблоном производится аналогично первому шаблону единственное что вот варианты написания названия один из вариантов один слой у нас включен если я сейчас нажму на глазик слой исчезнет исчезло мое название ролика я могу выбрать например другое написание вот так вот может быть написано ваше название либо например вот так вот. Либо вот так вот. То есть выбираете тот вариант названия, который вам больше нравится. А дальше уже с использованием знакомых вам инструментов их редактируете текстом и буксировкой. Кроме названия в этом шаблоне вы можете менять картиночку. То есть вот сейчас у меня включена картиночка с кошельком. Вы можете выбрать какую-то другую картиночку. Такое дерево, либо вот такой элемент, либо вот девушку. И опять же, с той же самой буксировкой, находясь на этом слое, опять же, пожалуйста, не забывайте находиться на этом слое, слое, который вы будете буксировать или изменять. Двигаем нужный вам элемент, необходимую позицию. И так далее. То есть, можете пройтись по всем другим элементам, этого шаблона что-то повключать что-то поотключать и как конструктором собрать нужный вам нужный вам шаблон ну, вот я сейчас поменяю в заключении фон ну, вот такой вот яркий фон когда редактирование шаблона закончено делаем то же самое файл сохранить для веб инструментов вот два таких шаблончика позволяет вам легко и просто сделать Красивый, но может быть не уникальный персонализированный значок. Если вас заинтересовали эти шаблоны, смотрите более подробную информацию в описании видео, либо добавляйтесь ко мне в скайп. Спасибо большое, всем удачи. Смотрите мой следующий ролик, где я расскажу, как легко и просто сделать уникальный персонализированный значок.